Так, Денис, представься, пожалуйста. Я Денис Галичка. <подиу brunch> зачем, зачем ты проиграл мне только что? <nào> в -3 системе 2-1 проиграл мне. Зачем? Мне не повезло. Не повезло? Какие ]Yeah. у тебя комментарии по этому поводу? Проти меня сильный противник довольно. Что ты, ты скажешь о своего поражения и передастся будущим противникам, моим противникам, на заметку, что скажешь? Будущий противник Ромы, не связывайся с ним. Спасибо. Я, які, какие ваши эмоции после поражения? Я в стильке. Стиль? Спасибо вам за комментарий. Это был Денис <с, с никнеймом Денокик. Удачи, побачимся.